спокойно спокойно спокойно миш нельзя миш нельзя вадим, не дай ему воде пойдем пойдем дай пойдем иди до конца Сейчас здесь здесь остаемся здесь грузись Первый на Мише, здорово. Хорошо, Вадим. здорово, здорово. Миша, фигня вот, не надо, чтобы батал читал, не надо. Дерните, блядь, дерните, стойте, стойте на месте, блядь. БОРОТЬСЯ! Вместе нами! Поближе, мир! его! не можешь его? это тяжелый, не Здесь, здесь, здесь! Ближе туда! Не дай ему принимать, он спиной! Ближе! <реку> давай, <плес> Играй, <плес> Егор, не можешь, Егор? Сейчас, лево, лево, а да, да, да. А где тут, блядь, коллега? Коллега Блядь, заморозка? Можно, да? Иди сюда, Егор, сейчас потом на машину аути Заморозка есть там будет сейчас, лежит куда-то Может, ты тоже Ничего, ничего, ничего. Уходим здесь! лицо! Не уходим, все здесь, Егор, перемещайся, Егор, здесь! Здесь! Выбирать, Егор, забирай Каждый Первый! Каждый! Каждый Один, победить! Давай, давай, давай, скоро! Давай, давай, давай, давай, давай. Не, не, не, Посмотри, набегающий, набегающий! давай! Первые! Чего принимай! Один, один! Один! Бата, ты тяжелая, да, тяжелая! Спокойно, спокойно! Горяй до конца! Дорога до конца! Ой, блядь! Ой, Давай. Что там, давай. Видите, а? поставь мяч спокойно. Поуже, поуже, да, поуже, иди не все. но... Я... Я... Вадим, Вадим, Вадим Давай. Они не стоят трубы Что ты, блядь Они не просят Ай, хорошо, хорошо здесь, здесь, здесь, не уходим Здесь Здесь Вадим, правая, Вадим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 Да. Эй, Веритарь, да? ну, поближе, блядь! Поближе! Поближе! Поближе! Да, Бата, стой так, Бат. Берем мяч, Бата дай ему, Бат. Давай, давай, Бата! А, бат. Давайте не надо верхствую, давай попробуем то, что делали. Попробуй, попробуй, Вадим, подожди сейчас! Быстрее, быстрее за мячом, быстрее, бля Миша, Миша, стань сюда, не надо тут два, потому что между ними, вот так вот двумя, стань сюда Между, вот так, да, еще, еще чуть поуже, вот так Да, да, да, вот так Бата! Бата, попробуй, Бат Бата! ходи Бля, ничего, ничего, хорошо, пад, хорошо, здорово, один, здорово. Лицо, лицо, лицо, лицо, пойдем ближе, ближе. Хорошо до конца, здорово. Наш мяч берем мяч. Кто не стойте на месте. Да, да, да, да, Егор бери мяч, не надо, да, уйди, не надо. Егор бери мяч. Предлагай, держите, кто не стоит тебя на месте. Хорошо, мяч, Егор, мяч. Берем, Д. Иди сап! Не кидайся на него, все! Лицо развернулись! Лицо! Первый на мече! Первый на мече! Подбор, Один. Спинка Пин пишит, подгорает! Блять, ну нельзя терять это, блядь Да, ну как так, блядь. <рает> Хороший мир! Вот, что, еще раз, давай, я встал. Водик, смотри, Водик. Да-да-да. Да-да, да. да, да. 5, зачем Смечает. Йой, Иди сюда! Закачайся, легай, царя! Ай, я! Ай, я! Ай, я! Ай, я! Ай, я! Ай, я! Ай, я! Ай, я! Помогай! Помогай! Помогай! Помогай! Помогай! Помогай! Помогай! Помогай! Помогай! Помогай! Помогай! Тора! Давай, давай, давай Здорово, мужчина Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так же, так же, так же Еще, еще, еще, не расслабляем. Еще, еще, еще спокойно давай давай давай можно можно можно можно да, мы их чуть-чуть. Там идем. Там, да, да. Да, да, да. Нет, да, да. Не идите туда, телевизор. Керек оставьте похоже. Но а, они надо идти. так. Я кину, а. Шо, а, Садись! к нему один! Хорош, Саша! Есть, есть, есть! Не фари, не фари! Подними! Подними! Подними! Подними! Подними! Подними! Подними! Подними! Подними! Да оо... не! Блядь, да! Да не! А хоть в центр, блядь, проснись, блядь! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Да, да, да, вы, да, да, да, Давай, Егор, Егор, Егор, Егор. Ден, а ден? ты где? Находятся сейчас в куне за место. Ден, а что? Да, замудусь. Да, замудусь. Да, да. Да, да. Бори, бори, а, спустись, спустись, помоги! Беги, мать, беги, беги! Давай, давай, давай! Стой, Макс, Ну! Хорошо, Рэн! Вадим, здорово, Вадим! Вадя! Вадя! Рэн, замену можно, Леня, иди сюда, да, ты удари. Короче? Какой центр у тебя, блядь, такие играешь? Я помню. Я помню. Адина, играй. пожалуйста, нормально. Да, да, да! Да, да, да! Да, да, да, да, да, да, да, Давай, давай, да, да, да, да, да, да, да, да, Давай, середина! Другая! Вот, вот, вот, вот. Один, один, один. один. Молодец, молодец, молодец. Так, вот так. Еще! Дальше! Смотри, лево! Смотри, лево! Один, один, один, один, один, один! Не води, блядь! эй, эй! не води! Возил, хорош! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, Спокойно, спокойно! Вперед! Да, в центр! В центр! Не, нет, я! Давай, давай, давай. Спокойно! Они такие! Макета! Миш, дай в ногу, Миш! Я, я, я. Я, блядь, блядь, блядь. Быстрее, давай, быстрее! Блядь. Judy да иди! Да! Да, беги! Да, беги! беги! беги! Бат, центр, бать! Бат, это твой бат! до конца да, снимай! Да, да, да, да! Да, да, да, да, да, да, да, да, Горишь, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Стоит, стоит, стоит. Берёг, берёг. Бат, бат. Оп, налюдивай. Остави, остави. Остави, остави. Остави, остави. Остави, остави. Остави, остави. Остави, остави. Остави, остави. Остави, остави, остави. Остави, остави, Молод один! Все, поднимай копчик. И вынос. Молод, правда, ладно. Молод, правда, ладно, играй. ногу.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 Вперед! парти, парти! Один, один. Не поднимайся, Фринуса, сетков, не поднимайся. Фринуса, <поставим> office так далее полностью соответственно adapt ]Right Too much in this interval in the opponent's place.owohttjitv suppressor 3-2-15ểm says.右ere老 r sagtknownst скор c rêvevettv ska bis увидit stubbe .exeast senior expectation 8-1. Darth Vader took off 精 samsung. Valter了. theambled Trainer on first Monsieur confirmation.com XYZ.com// versus � milk artistưaaux jadi roboters.com// track and 민感 gestion dries for 먹고Of course walter dav越 Dos demet.Партorum is in the久 this information show. Tex is experts read helps to film folks please.黄 Ист dallCS Energy will be the best self� sooner.com in full video.com or videos.com advise us to play them and look girl in a conversation with terror signals.com employer for customers self hitting your attitude of choice. Much thirtuals for the attack on bat samsung paellafeld.com k says. apparent. nas Biri ilah Biri, biri Bravo Tavuk Tudak Tudak Tudak, uzak Tudak uzak Давайте перейдем. Давай, давай, давай. Что, терек? все нормально, все Все о! да да Макс! давайте держим. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте, Хорошо, хорошо Вадим! Хорошо, спокойно! Спокойно! Да, улице, Миша. Лежит первый счет! Вот, хотел, все, все, все, Дэн, Не надо, Дэн, все. Давай, давай. Отбивай! Они или с игроком? Он ему подсовывает. Зачем? Ну зачем подсовывать? Ему стоит с игроком. Слово, слово, слово. Слово, слово. Я что он там остался. Не фали, не надо, не фали, не фали, не фоли, не фоли, не фоли, не фоли, не фоли, не не фоли, не да, да, да,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 а что, Все, один бац, один бац. Один здорово, здорово! блядь. Пять минут, да! Я, да, полицейский. пять минут. я, да, я, да, <плес> Отлично! Жестче! Жестче! Ва! Жестче! Ва! Ва! Отлично! Дома! Давай, Жестче! Води, води, Сядь, сади, головой Вернись. Сядь, сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь, сядь, Движение! Приезжай! <alley Clayton static> Я не защитываю. по одному Сюрку, блядь, оставь. А кто здесь? Сейчас. Там... Там, давай, сюрку. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь,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 Пойди! Опа! Вот щупа есть! Иди, щупа, иди! Иди до конца! Иди! При то что мы, мы общаемся, при этом, чтобы мы просто собой стоим в стенах. Иди, давай, давай! Все, давай, давай! Актива хорош! Давай, давай! Давай, давай! Давай, Давай, я середину Где середина, середина? Бля, девич. Мартин, Да, надо с ним. да, жтай там, Вот я это беру. Легко, а, Дай, Хорошо да, дай. Да, дай, да, дай, здоров, здоров. Здоров. дай. Потому что дай, дали Про сколько осталось? Про сколько осталось? 15, 12. нормально, нормально. А где наши? Я просто смотрю. другая! Другая, гола! другая! Аллилуй! Хорошо, нахват, нахват, нахват! Ай, так!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 Оставили, оставили! Хорошо! Никто не подсказывает, ну, на а, а не Соколе, Миша, Шины, Миша. Бадиво, еще а давай. А мяч кто? Мяч. Каждый, каждый перед собой. Почему летит, блядь? Я не голосом то Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, I'm okay. not. Пацаны! Кидай, кидай, кидай! Не, не, куда? Куда? куда? Эй, стыкай! Все здорово, стык! Садись! Ред замену можно, ред? Садим еще раз, садитесь, и поблядь. Садитесь, мячом, смотрите, видите? Азар, азар, азар, азар, азар, азар, азар, азар, азар, азар, азар, азар, азар, азар,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 а это вышли из-за ременя, ремень, блядь! Давай, Салелья! Давай, Салелья! Давай, Салелья! Давай, Давай, Давай, Убегает. Вот блядь, додумайся ты, ебучей головой своей! Давай, можно, давай. Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Вперед, пристань, пожалуйста. А меня. Хорош! Миша, глянь! Раз, два! Ты. Четвертый раз ранее накидали Да, блядь, да Блядь, блядь Кхе-кхе-кхе Да, все, спасибо. Вытолки его нахуй! Пять!